Я тебя идут мать. Нет, нет, привет. Я бабушка. Я вас перепутал. Ага. Ой, не нет. Привет. Привет. Да. Я у тебя на два дня. Да? Так что. Скажи, Дядя Толя, не... привет. Помнишь? Помнишь Так давно не было? Так нечестно. Помнишь? У меня для тебя штанцы или Да? Это прекрасно. Ну извини, я их носила в Финляндии два дня, потому что... Надеюсь, ты их не стирала? Давай ручку. Нет, нет. Пойдемте, сейчас, пускай машина проедет, мы пойдем по обочине. Ой, ой ой Да? Ох уж Хотя нет, пойдемте по дороге. занят, это Как они едут, это А чё дядя Коля-то? Как всегда? Как всегда, ждет. А у меня там, попробуй поднять. Да. да я уже понял, я поднимал уже. Я еще хотела Шампанское идти. из Дагестана купила сюда. Ой, Рошпар. Розовое. А -а -а. Ты пьешь да? когда-нибудь? Нет, никогда. Розовое Хорошо, не видишь, пил. Да. А ты хорошо спринт, знаешь, с мамой жены нет. Конечно. Мне кажется, такой как ты. они делают, муж. Они высасывают. Ну твой муж, по-моему, тоже хорошо выглядит. Может не свести. Ну-ка, ну-ка, какой особенность? подробности потом, да. шагбан в Он не дольше, поедет на велосипеде То есть он хорошо лишь без тебя путешествует. Ты это хочешь лишь сказать? Да. Надо отдельно отдыхать. Вообще а отдыхать, я хочу пушать, можно? А Ира, да, вот, всё я не могу. Ага, очень хорошо. Ну, неужели... Всю, всю всю. бачок можешь залезть? Подожди, <съем> лимонад, ладно, допью, да, выкину. Не, это... И, <съем> И, И пить хочет. И пить хочет. И в туалет. Я, столет... <съем> <съем> а тебе а Ой, <съем> да, можно. Начинается. Я уже колесо туда кинул, вот колесо точно нельзя. Сейчас у Толика будут морщины появляться, медленно, Ох уж эти морщины. Обгоняют, конечно, вот эти водители. Да, да, да. А, да ты... <с русское> Я боялась, что Нет. зубы выбьет ребенок. Ох уж этот ребенок, какой красивенький. Принцесса, мне кажется. Бабам! Мам, ничего не забыли? Да ничего. Сумка моя красивая. Нет, ну все здесь, то что было, то и осталось. что штаны, мама говорит, денег. денешь. Убирает штаны. Говорит, как клоун клоун? Она говорит, что ее ну, Она просто... Понимаете, это немедленно. Ну, она, наверное, подумала, то, что внизу растегнуты, может быть, из-за этого. Мне, а сложно это, ск... это? Ну, мне сложно сказать. Я... Я бы так не подумал сразу же. Просто у тебя вкус есть. Ой, начинаются уже... Ламаны. А ты запашных пойдем. Ну, да. Они современные просто. Да. Я, не знаю, как бы... Я вообще да. люблю просто внизу, когда растет. Так нечестно. Ну, нет, я тоже иду. Давай пойдем? Мы пойдем на озеро. Дедушка наверное, в части. что внучка? Ой, ну дочка, не что там узнает. Ну, видно, что глаза... Бухи, это мама. Да. А -а -а. Сомят, я не я заход, маля, а, а это? Тоже. Ну, да. Бабушки. Супер. А вот это? это? Слушай, такое окошко А что у тебя столько Это Там, мы... там, там все вкусали? Все, все. Кто Ну, я... Нет. Это. Ты все съела? Нет. А вот это? Марина. Не, даже трогать руками, боюсь, да, на самом деле. Как ты это ела? Господи, ты смотри, какая уже прям актриса. Угу. Это три года назад. А вот, смотри. Придел, Нет. Три года какая красота. Это сейчас, а та три года назад. Не узнаешь даже. Ай-яй-яй-яй. я. даже не весело, что вы делали. в библиотеке. Покажу, как М -м -м -м -м. Какая взрослая. Это кто? Марина. Марина. она больше Елен, что ли? Ой, да. <свят> <свят> <свят> а у нас с ней, наверное, одинаковый рост. А потока Каролина. Я уже пошёл, я Ой, Ой, смотри. <свят> Это кто? Марина. Марина. <систит> Марина же а, а, типа девятнадцатилетняя. Ой, какая. Пока... Пойдем, пойдем. <систок> <систок> ну, да, <систок> да. <систок> да. Это самое. Ты. <систок> так мы идем или нет? <систок> да. Кларк, <систок> <систок> <систок> <систок> пока. Ты меня не берешь с собой? <систок> нет. Почему? Одевайтесь. А <систок> Андрей, я все-таки сюда стоял. А да. Да. я сначала не умела, да, за какой совет. Я думала, я, я, я, я, я, я. Андреа! Аааа! Спасибо! Как ты тут и Нет! Так нечестно! А где ты была?